Есть такая статистика, которую я не выдумал, то есть, чтобы вы понимали, я не придумал эту статистику. Я вам дам, дам источник, откуда эти данные собираются. 70% людей, которые, кто присоединяется к профессии сетевого маркетинга, не зарекрутируют ни одного человека в свой бизнес. И аналогично, да, то есть, если мы понимаем, что если 70% людей не присоединяется к профессии маркетинга, то есть 70 людей, которые развиваются в сетевом маркетинге, они не рекрутируют ни одного человека, аналогично, что они ничего не зарабатывают, а наоборот больше тратят, просто потребляют продукт. Из-за того, что они не могут никого пригласить, они никого. Никак не могут заработать, а только работают в минус. 20% зарекрутируют 1-2 человека в свой бизнес. И эти люди тоже, я бы сказал, скорее всего, даже в ноль не выйдут. Ну, дай бог, если они выйдут в ноль. То есть 20% зарекрутируют одного-двух человека в свой бизнес. 5% зарекрутируют 3-5 человек-5 человек в свой бизнес. И эти люди уже более-менее что-то хоть заработают, потому что из этих 3-5 человек, возможно, один начнет работать, да, то есть начнет делать какие-то действия, то есть повторять, грубо говоря. 3% зарекрутируют 6-9 человек в свой бизнес, и только 2% зарекрутируют более 10 человек в свой бизнес. Средний, ч, средний, ну, среднее количество человек в этих 2% рекрутируют где-то 27 человек. Это мега рекрутеры, ну, грубо это вот именно те лидеры, топ-лидеры, которые, в принципе, да, то есть... Ну, получают все результаты сетевого маркетинга. Теперь, мои хорошие, скажите мне, пожалуйста, в какой категории людей вы хотите оказаться? Я даже не спрашиваю, в какой категории вы сейчас находитесь. Я хочу у вас спросить какой категории вы хотите относиться? Ради чего вы пришли в этот бизнес? Вот э, я уверен, что многие из вас сейчас относятся либо к 70%, либо к 20% и в общей сложности, то есть к 90% предпринимателей всего маркетинга, которые в принципе ничего не зарабатывают от этого бизнеса. И только вот представьте, да, то есть только оставшиеся 10%, ну то есть ладно, оставшиеся 5% имеют хоть какой-то дополнительный источник дохода, и 3, и 2%, то есть оставшиеся 5% имеют... Вот все эти блага, да, то есть 3% финансово независимые, 2% в принципе миллионеров в сетевом маркетинге, как и в, во всей в принципе жизни, да, то есть я ничего как бы не придумываю а, Эту я статистику собрал с такого сайта как businessforhome.org это свободные источники. Business for Home является независимым сайтом, который анализирует рынок сетевого маркетинга и прямых продаж по всему миру уже долго, долго, долго, долгое время. Да, то есть это независимый источник, который не относится ни к одной сетевой компании. Он анализирует и топ-лидеров, и чеков номер один, в принципе, всю индустрию в целом. И таким образом собирает общую статистику. И теперь, мои хорошие, готовы ли вы... Вот теперь вопрос, да, то есть не хотите, хотят да, то есть я хочу, хочу, хочу, хочу, такие «хочухи», да, то есть я хочу, но делать ничего не буду. А теперь скажите мне, пожалуйста, а готовы ли вы принимать ответственные решения для того, чтобы зайти в эти 2%? Покажите мне взрослую позицию, не детскую позицию, просто хотение. Я хочу миллион, я хочу дом, я хочу машину, но готовы ли вы предпринимать правильное решение, нужное решение в нужное время для того, чтобы делать этот бизнес, чтобы сделать действительно этот бизнес. Потому что вот представьте, 2% 2% из 100 это действительно те люди, которые к этому бизнесу относятся как к бизнесу. да, То есть не просто как к дополнительному доходу, как к какому-то там непонятному. Ну, типа подработки, а как бизнесу. Поэтому эти люди имеют миллионы, имеют ту свободу, ради которой вы собрались.